Итак, друзья всем привет как вы догадались из названия видео мы находимся сейчас не в россии мы находимся э, во вьетнаме да сегодня речь пойдет это понятно то что у нас автомобильный канал автомобильная тематика естественно это будет э, естественно это будут автомобили и посмотрим на чем на чем у нас ездят вьетнамцы то есть понятно то что они ездят на автомобилях но э, основное средство передвижения у них это байки здесь очень очень много байков без очков находиться здесь невозможно здесь очень жарко сейчас э, зима зимой температура доходит там до 30 там 33 градусов летом температура доходит до 30 там 40 градусов без кепки к сожалению тоже здесь здесь находиться просто невозможно зимой чем плюс чем плюс то что вот ветер можете посмотреть да, на улице ветер если бы не было ветра я не знаю и зимы попадаешь в лето это но ну, это было бы это было бы просто просто жесть жесть и значит по по автомобилям как таких салонов здесь нету, да, они есть, но они находятся в пригороде где-то за городом, туда мы не поедем. Мы проезжали, мы все это видели, но с ними очень проблематично о чем-то договориться, потому что, ну, по-русски они не понимают. Это сделано под Европу, короче говоря, здесь вьетнамский, здесь английский язык. Ну и вкратце расскажу немного, что это за страна, да, чем они питаются, что продается вообще. Ну, что смогу, то расскажу друзья ну и прежде как без подарков давайте разыграем кинь подарочку. сейчас пойдем очки можно снять солнце поменьше вот но ну, а что тут без подарков как такого шопинга здесь нету там аудио-видеотехники видео техники тоже здесь нету здесь везут все магнитики магнитики да больше ничего не везут А сколько стоит магнитик сколько стоит 50 ну, по 30 покупали у тебя да. давай по 30 ты не понимаешь да у тебя не работает давай вот так давай два вот так два не давай вот так давай хотя бы 42 давай давай сейчас я выберу какие у тебя там есть так на те 20 на те 20 не давай вот так вот так на вот так вот так а стоит это я уже путаюсь? 10, не, еще 10 тебе надо да еще здесь вот так 10 сейчас я можно выберу какие здесь есть а, такие такие, а, такие такие давай возьмем вот это вот Давай возьмем вот. А не, пакетик не надо. Не надо, не надо, не надо, не надо. Ну не надо. Ну, спасибо. Пакетик еще дали. А, так, ребят, смотрите. Сейчас выйдем отсюда. Говорю, пакет не надо. А, нет, давай свой пакет тулить. Тяжеленькие они какие-то. Сейчас. Так, смотрите магнитики сколько у нас будет победителей? раз два три 4 5 6 6 умножить на 2 будет 12 победителей так чтобы принять участие в нашем розыгрыше напоминаю вы должны быть подписаны на наш канал именно подписаны вы должны оставить один комментарий, где указать свой город, свой город и последние 4 цифры своего номера телефона. Ребят, и подписка у вас должна быть открыта. Еще раз повторяю, последние четыре цифры своего номера телефона, город, где вы проживаете, и подписка на наш канал у вас должна быть открыта. Тогда получите вот один из 12 магнитиков. Понятно, то что многие во Вьетнам едут именно на курорт, именно вот покупаться. Да? Вот это центральный их пляж центральный пляж протяженность он по моему в районе 8 километров это а это так называемая первая линия вот эти вот все большие здания это все отели все гостиница называется это вот первая линия это европейский квартал европейский квартал здесь сделано все от европы естественно цена здесь цена здесь намного дороже входишь допустим, на вторую линию, на третью линию, на четвертую линию. Четвертая линия сейчас продолжает, продолжает застраиваться. Там ценник немного подешевле, и именно там питаются Вьетнамцы. То есть Вьетнамец, простой Вьетнамец, который живет, да, он не пойдет на первую линию питаться там в каком-нибудь ресторан, кафе. Но они все называются, все называются рестораны. По ценам я тоже подскажу. Все зонтики, все лежаки на пляже платные. Аренда, аренда двух лежаков двух лежаков и одного зонтика стоит 100 тысяч донгов за эталон давайте возьмем с вами 100 тысяч донгов 100 тысяч донгов 100 тысяч донгов это у нас э, получается ну грубо говоря все привыкли умножать на 3 но это получается где-то где-то 270 рублей далее что касается байков э, вот кстати э, байки до да, байки они просто так не бросают на пляже то есть нельзя вот так приехать да и где-то оставить байк, потому что его могут, ну, грубо говоря, укатить, угнать. А, есть вот специальные парковочки для байков. Аренда байков, нам сказали, стоит где-то от 140, да, и а, выше тысяч донгов. Это все, это все за, за сутки. Все будет зависеть от состояния, от состояния байка. Как байка. Когда я сюда ехал, я специально сделать себе международные права я вычитал в интернете почитал то что в принципе там какая-то международная конвенция короче говоря то что ездить можно когда мы сюда приехали нас сразу напугали во-первых что касается автомобилей сказали нет во вьетнаме во вьетнаме этого делать нельзя хотя я даже распечатал там кучу бумаг с собой ладно бог с ним, я я все равно наверное ездить бы вот здесь не смог я вам чуть чуть попозже покажу движение движение покажу днем и покажу ночью движения что касается байков э, ну вроде как тоже нужны на байки права а вроде как и не нужны нам сказали если вас остановят то смотря как вы договоритесь с полицейским то есть смотря сколько вы ему дадите 200 300 400 где-то вот так но опять же если соблюдать правила хотя как здесь можно соблюдать правила я просто не понимаю то вас в принципе никто не остановит то есть что для них такое правило э, это каска будешь ты в каске тебя никто не остановит вот просто пока идем да, вам рассказываю немного посмотрите на их движение а далее основной вид транспорта да это байк что ты на нем перевозишь сколько человек на этом байке сидит полиции без разницы хоть хоть 10 человек усади если у тебя это получится это допускается также катаются с ними не катаются а ездят в том числе и дети для детей Сейчас если найду какой-нибудь байк, ну, специальная такая сидушка. Вот видите, опять парковка. Парковка для байка. Вот еще одна парковка для байка. Вот, допустим. А, нет, это не аренда байка. Это сколько стоит а, стоянка. Получается. Час, час, 2000 стоит. 2000 донгов. Посмотрите, вот бабушка хочет перейти дорогу, пешеходный переход. Никто не остановится. Никто вообще не остановится. Мне сейчас повезло, просто как бы движение. Как бы сказать, не особо э, такое сильное, да. Когда мы сюда ехали, на туроператор нам сразу говорит, что переходить дорогу, поднимаете руку вверх. Они останавливаются, ничего подобного, не останавливаться на это они не реагируют. Потом уже, когда немножко разобрались, да, здесь местные нам подсказывают, короче говоря, чтобы перейти дорогу, нужно вот э, немного приподнять руку, да, сделать вот так. Тогда они видят э, мотоциклы, автобусы, машины им по барабану меня за выражение они вот как едут так едут они тебя никогда в жизни не пропустят а мотоци... мотоциклесты да мотоциклесты у меня уже изыгнены и тоже заплетаются не знаю что сказать байки они как бы ну как нам сказали они сами боятся и короче говоря они тебя облетают то есть стал ты, допустим цепочку и пошел что касается автомобилей везде левый руль абсолютно везде не видел ни одного автомобиля на автомате. Все автомобили идут на коробку. Сейчас попытаемся зайти вот в этот торговый центр. Был я там, по-моему, вчера, вчера. Там на входе стояло три автомобиля новых. Тут попытаемся тоже узнать, сколько они стоят. А пока вот просто для сравнения, да, с Россией, там еще с чем-нибудь. Во-первых, у них здесь, да, мусорки есть, но в мусорке практически никто ничего не кидает. Все все скидывают к обочине, не знаю, на тротуар и так далее. Вы обратите внимание, какая здесь чистота. Здесь чисто, здесь ухожено, но, но очень жарко. Я уже, блин, весь смог, пока вот шел, говорю, ни очки бы, не кепка, не ветер бы, не знаю, что было бы вот везде вот такого плана в парке но это на как вам сказать на первой линии да? везде все аккуратно все пострижено все чистенько все ухожено, очень удобно допустим выходишь с пляжа да у тебя ноги в песке там практически через каждые 50 метров стоят краны с водой открыл ноги помыл то же самое при входе в отель перед входом в отель Моешь ноги, чтобы песок не заносить как бы как бы к себе в номер. Очень много отелей. То есть вот это вот все дома, да, все дома, то, что идут в, по первой линии, это практически все отели. Вот это у них, допустим, это у них идет полиция. А, кстати, что касается полиции, я вот не помню, нам гид говорил. Гид говорил, по-моему, 40 на 60 идет распределение. То есть 40-40 человек. Это у нас идет как они называются короче говоря в форме ходят да 60, не 40 человек 40 процентов остальные 60 это они ходят в штатском они стоят дежурят на перекрестках то есть говорит вот идешь по перекрестку Обрати просто внимание, один день, второй день, третий день. Я вот начал обращать внимание, я вижу постоянно одних и тех же вьетнамцев. То есть они сидят, курят сигаретки, играют там, что-то смотрят в телефоне. Если что-то где-то случается, они сразу на телефоне. Короче говоря, полиция у них приезжает очень-очень быстро, в принципе, как и в Китае. Полицейский вот тоже выезжает. Видите, полицейский едет на байке. А, так, ну что, давайте попробуем перейти дорогу. Перейти дорогу. Вот пойду сейчас, ни грузовик, ни таксист, он не остановится. Чтоб поймать такси, чтобы.. Нет, он подумал, что я останавливаюсь. Не-не-не, не, не, не, не, не. А. Ты высаживаешь. Чтоб поймать такси, просто. Оп. Слава богу, нету никого. А, чтоб поймать. Видите, как мне повезло. И здесь я дорогу быстро перешел. Чтоб поймать такси, нужно просто поднять трубку. Он подъедет моментально. Увидеть тебя, я не знаю, за трех поворотов. А по стоимости такси, ну, сейчас в такси прокатимся, покажу по стоимости там тоже цена разница от класса автомобиля либо маленький либо большой там новый старый и так далее так друзья вот как я говорил да в торговом центре стоит два автомобиля это это по моему у нас винфаст он белый перламутровый цвет он на шикарных литых дисках, он на новой летней резине повторители без ключевой доступ в автомобиль это новый автомобиль давайте посмотрим название да винфаст а, люкс са 2 литра он идет кругом но это идет как кроссовер давайте посмотрим что у нас внутри автомобиля разрешили нам открыть его можно открыть Тэнки. То есть, ну, как обычно, начнем с дверной карты, да? Здесь, ребята, идет кожа. Вот здесь идет тоже кожа. Здесь идет пластик, на пластик идет мягкие сиденья, идут кожаные. С прошитой в а, строчку сидушка идет электрорегулировка передних сидений. Ну, это идет управление фарами, туманкой, полный мультируль на спидометре 260 тысяч здесь у нас идет тахометр просто нереально огромный Япон. Ой, у меня все японская <свистит> мультимедиа система здесь два подстаканника здесь у нас тоже все идет электронный электронный ручник здесь у нас идет бардачок не знаю как он открывается магнитола просто супер просто огонь очень нравится Видите, автомобиль он он реально пакетный то есть на доме не знаю где у него там показывается ничего нет давайте посмотрим второй ряд сидений. То есть двери открыли, подсветочки я не видел. А, что хотелось бы сказать, да, довольно-таки много места между задними пассажирами и передними пассажирами. Для удобства у нас идет прикуриватель, идет две USB зарядки. Ну, туда идет такой как бы а, глубокий бардачок. С этой стороны дверная карта у нас тоже идет. Вот это, да, это все-таки кожа идет. Здесь тоже кожа. Кстати, стоит стоит такой автомобиль 66 тысяч долларов. Двери что-то как-то вот так. Багажное отделение, оно у нас без электропривода. Автомобиль, получается, ну кроссовер минивэн. То есть там сидушки есть, да еще у него можно достать сидушку. Отлично. 66 тысяч, как бы ну не дешево я вам скажу но зато он новый а, третий ряд сидений ну в принципе я уже подголовники у нас тоже выезжают в принципе я уже отсюда вижу то что пространство для третьего ряда сидений в принципе будет нормально то есть взрослый туда сядет ну и здесь у нас идет ковровое покрытие багажное отделение никакого пластика нету пластик есть у нас только сверх он вот также, смотрите, запаски на автомобиле нету. Да, идет, как наподобие у нас, а, японский ремкомплект. Ну, это на, не знаю, японский, не японский, то есть тоже идет насос, идет жидкость. Если колесо пробили, жидкость залили. А он 4 воды или передний привод? Нет. Давайте посмотрим. Так, автомобиль идет 4 воды Да. Полный привод. Вот такой автомобиль за 66 тысяч долларов. Ну и посмотрим еще один автомобиль, да, только это уже идет седан, тоже марки WinFast. Но ну, роскошный, конечно, роскошный автомобиль. Я не знаю, как они будут себя вести в эксплуатации, как они по обслуживанию, но со стороны, поверьте, он смотрится просто достойно, шикарный вот видите, да, как подсвечивается. Ребят, ну, реально, просто огонь. Вижу камера. Так, вот это получается туманочки. Сонарчики установлены. Родное лобовое стекло шины Мишлен, новая резина новые литые диски посмотрите суппорта да и лодочка здесь все реально просто просто блестит кстати вот это вот что вот этот автомобиль что он тот автомобиль это первый автомобиль, который я увидел на автомате дверная карта тоже вот здесь идет кожа такая коричневая сиденья идут на электроприводе ковриков у них почему-то в салоне нету Airbagi, здесь тоже идет мягкий пластик тоже идет очень большая магнитола закрываем второй ряд сидений сзади тоже прикуриватель 2 usb входа ну не знаю что это такое обдув на задних пассажиров здесь идет у нас подлокотник без кондиционеров здесь ездить просто нереально поэтому естественно все автомобили все автомобили снабжены кондиционерами кнопочку нажал Багажник открылся, объем багажного отделения. Кстати, вот они коврики лежат. Но он, знаете, он не то что как бы широкий, да, он именно вот туда вот идет продолговатый. Электропривода здесь нету, просто закрываем. Так, да? Оп, закрыли. Здесь у нас тоже подсветочка вот такая вот диодная идет. Смотрится просто, ну, блин, нереально круто смотрится. И сейчас мы посмотрим со стороны водителя ключевой доступ. Здесь у нас все загорается, все светится, все просто нереально круто. Также управление магнитолой, управление меню, сама магнитола очень большая. Ну как-то знаете, все, все по стандартному. Так, не помню, называл, не называл. Этот, по-моему, мне сказали 60, 64 тысячи долларов он стоит. Вот такие вот шикарные, замечательные автомобили. Сейчас попытаемся узнать, кто их производит. Ну и получается по производству, как а, сказали мне менеджеры, да, автомобили производятся во Вьетнаме. Ну это, ребят, что касается именно вот этого и марки автомобиля Винфас, да, так тоже с людьми общались. А, есть японские автомобили, ну как, то есть они а, приходят запчасти, собираются они во Вьетнаме. Комплектующие идут японские. Ну тут тоже, как вы -то, знаете, не особо понять как. Кстати, что касается Нового года, да, а, у них везде елочки, везде там снегурочек не знаю не видел везде есть деда мороза они везде здесь сигналят прям блин ну без сигнала они просто реально просто ездить не могут по моему это иного едет а, да тойота и вот очень много такого плана такси вон зеленое такси поехала именно именно минивенов вот ребят смотрите сидит японец сидит ой, японец сидит сидит вьетнамец и это сотрудник полиции то есть он бдит. вот новые машины Mitsubishi экспендер сейчас попытаемся найти такой автомобиль посмотреть но опять же что касается правил дорожного движения со слов там видов да они есть они есть но никто их не соблюдает и как нам сказали если бы если бы были правила как в России то есть если бы они ездили по правилам то блин тут уже набились бы они вот идем идем по дороге Опять же, что касается смертности, да, у них то основная масса людей, которые умирают, которые погибают, это вот за счет, так, не сбил меня тут кто за счет байков, потому что, ну, много аварий. А, по-моему, вот не буду я врать, не буду я врать, но по смертности на весь Вьетнам, по-моему, 200 человек в сутки. По-моему, по-моему, да, все-таки 200, как нам сказали гиды. Ну, как я говорил, очень много кафе, очень много ресторанов. А, ценники везде разные. То есть первая линия это, естественно, дороже, чем дальше, чем тем идет дешевле. Вот, пожалуйста, к примеру, да, микс салата из цветов банана свинины, креветок 100 10 тысяч, а хлеб с чесноком маслом 70 тысяч. Ну, естественно, ценятся здесь морепродукты, да, потому что их здесь э, ну, просто нереально много. Здесь чего только нету. То есть и устрицы, и амары, и кальмары, и рыбы. А, акулу не по-моему нету, да, но они где-то их вылавливают, где-то их вылавливают, привозят. То есть можно даже приготовить акулу. А, далее, значит, что касается, опять же, морепродуктов, да. То есть ты приходишь в так называемый ресторан, и они все это, все это могут приготовить при тебе. Ну, к ресторанам. к ресторанам мы еще, наверное, вернемся. Расскажу, как нас пытались там наколоть на целый миллион. Ну, вот, допустим видите, там раки какие-то крабы э, все это свежее все это живое вон тоже какие-то крабы но это такой это маленький ресторанчик надо будет зайти куда-нибудь где э, для этого всего очень много и показать но опять же здесь цена она не указана пойдемте поищем где есть цены что касается цен в магазинах, да, вот допустим спрайт стоит 13 тысяч, кола 13 тысяч, энергетик стоит 48 тысяч, что тут еще есть, йогурты какие-то 25 тысяч, пиво стоит, у них пиво распространенное, это Сайгон, 10 тысяч. Ну вот смотрите, не знаю почему. Вот это пиво в бутылке, оно стоит 10 тысяч, оно 0,5, до да? а 0.33 оно стоит 12 тысяч, которое именно в стеклянной банки да очень много у них жемчика там всяких украшений но покупать как сказали здесь это но ну, лучше покупать в специализированных магазинах кофе 3 в одном стоит 75 тысяч это получается идет за за целую коробку что тут еще есть интересного не знаю что тут еще есть интересного вот какой-то сироп или что тут джем какой-то 29 тысяч стоит магазинов тоже много вот а, ну нам советовали супермаркеты, которые находятся в черте города, в черте города, да, но далеко. Мы туда поехали, да, цена там действительно она идет идет намного дешевле, чем здесь. Но опять же еще раз повторяю, вот это первая линия. Сейчас посмотрим, сколько стоит кокосы. Хотя, что смотреть, я знаю, они стоят 20 до да, 20 тысяч, они стоят. А к вечеру цена у них немного поднимается, там, где 25, где 30 тысяч. Хотя на рынке можно купить кокосы и за 10 тысяч. Вот опять же, да, вот давайте перейдем дорогу. Вот я иду я ему руку вот так сделал. Вроде как он меня должен увидеть. Ну, нам сегодня просто везет с вами участие перехода дорог потому что как-то не особо много видимо у них обед а, кстати что касается обеда до да, рабочий день у них начинается по моему с пол восьмого утра также дети у них начинают в школу ходить да по моему с пол восьмого утра дети у них учиться целый день но что у детей что у взрослых есть перерыв два часа а, с пол по моему с пол двенадцатого до пол второго то есть они забирают ну естественно они едут на обед они забирают детей из школы везут их домой дома они кушать не знаю может дома может где-то в кафе потому что основная пойдемте наверное куда-нибудь на красоту да опять же как мы сказали основная масса вьетнамцев они питаются именно вот в своих в своих кафешках далее что касается детей что касается образование то есть есть два типа садиков первый садик это ясли второй второй садик это ну грубо говоря там средняя подготовительная группа да? что касается школы а, так вот вьетнамцы в среднем они учатся всего лишь 5-6 классов почему потому что а, до там 3 или четвертого класса у них это идет бесплатно а потом, потом у них идет платное образование. ну как они это называют, это идет э, как бы доплата государству. И вот смотришь на город, да, город курортный. То есть машины там, мотоциклы, красота такая на улице. Но тем не менее, вьетнамцы, народ бедный. То есть богатые это хорошо зарабатывают, это учителя, э, полиция. Ну, естественно, кто держит там всякие кафе, э, рестораны. Наподобие такого остальная, остальная часть вьетнамцев зарабатывает очень мало. Вот мы брали в аренду катер. Катер, он с нас взял а, миллион, да, но ну, это где-то сколько там? 2 700 Ладно, неважно сколько он, он с нас взял. Я вот попытался с ним пообщаться. Я говорю, сколько ты зарабатываешь? Он говорит, я зарабатываю 5 миллионов в месяц. Так вот, я к чему это все веду. Вот ребенок. А, начальную школу он закончил переход в 5 6 класс денег у людей нету и все дети просто они просто просто идут работать но а, у них есть такая система чтобы а, она мотивировала детей учиться да то есть дети сами они хотят учиться то есть грубо говоря если ты а, окончил там не знаю четвертом полугодие год на одни пятерки то тебе идет какая-то скидка и они они учатся за счет этого хорошо когда мы сюда ехали нас напугали то что вот носите сумки да вот вы идете по со стороны дороги чтобы она была там дорога с левой стороны сумка с правой стороны вьетнам это социалистическая страна да где у них за идет за идет смертная казнь но опять же это был просто гид с которым мы приехали приехали мы с компанией anix Tour, она называется когда уже мы пообщались с гидами которые которые живут непосредственно здесь уже там 45 а тут там э, и 6 лет то есть они как бы нам рассказали всю правду воровства этого давным-давно нет но тем не менее мы все равно как бы боимся да боимся ходить то что у нас что-то украдут но хотя такого нет мы даже отдали вещи в стирку вещи в стирку забыли то что там были деньги денег там было 50 тысяч донгов они пришли они очень долго-долго извинялись я сейчас пошел покупать флешку на эту камеру ну и как бы в сумме там бумажках их еще до конца не привык так вот э, за флешку он попросил попросил 200 тысяч я ему вместо 200 тысяч дал получается 240 тысяч так он меня догнал он отдал мне эти деньги вот так вот они живут кстати у них по всему городу расположены камеры везде э, и здесь и на деревьях и вот ездили мы на какие-то экскурсии абсолютно везде э, очень много вот вдоль пляжа летом до да, основная масса туалетов у них идут бесплатные ну вот наверное началось да? сейчас дорогу не перейду Нет, он какой то есть промежуток небольшой вот не поверите очень страшно прям реально страшно переходить дорогу я вам вечером покажу когда ну, когда реально, прям все идут с работы домой, что у них творится. Кстати, кстати, пробок здесь практически нет. Мы один-единственный раз попали в пробку. Это было пару дней назад. Вот на центральной улице мы ехали с какой-то экскурсии, перекрыли центральную улицу, поэтому ехали. Ну, как-то вот там, по второй, по третьей улице. Да, простояли в пробочке 40 минут, даже, по-моему, чуть побольше. А так пробок у них просто ну, реально нету. Вот, но опять же, что касается моря, да, именно вот э, на первой линии, на первом пляже. Не помню, говорил, а мне говорил. Сейчас там дали спиним. Зимою это у них, <laughs> это у них зима, внимание, в жару 30 градусов. Здесь волны, вода здесь, ну, я не могу сказать, что она прям чистая, да, но люди здесь купаются такая как бы знаете прохладненько немножко что мне здесь не нравится здесь получается ты заходишь ну как бы вот видите там прошли буквально там 7 8 метров уже так у кого-то уплыли а, глубоко на море за кристально чистой водой нужно ехать даже взять вот кстати здесь у них много островов там у нас так там у нас юг там у нас север. Есть Северные острова, есть южные острова. Вот взять даже вот видите, не знаю, видно он не видно? Остров винтерл, это остров развлечений. А, билет туда стоит на одного человека 800 тысяч донгов. А, ну, ребят, дорогова туда получается. Добраться туда можно двумя способами. Либо вон она канатная дорога, 3 километра, если не меняет память она. Либо либо на катере очереди очереди нереально работает этот остров с 8 до 10 вечера но за эти 800 тысяч донгов ты туда приезжаешь у тебя все аттракционы включены там вот на чем хочешь на том и катайся ну и опять же отсюда просматриваться я вижу на камеру вы скорее всего не видите там песок он реально он просто белый так я думал у меня тапки уплыли он просто там белоснежный. он не знаете ну не то что вот как вот вот здесь да а он как мука а, были вот в той там в северной стороне в северной части там тоже там песочек белоснежный. там есть закрытые бухты да нет у него он, ничего там идеально там ровная вода кристальная Кристально чисто. Что касается развлечений, очень много в плане э, экскурсий. Есть там рыбалки, есть снорлинг, он у них называется. Снорлинг тебя привозят на остров. Ты ныряешь там с масками, с трубками. Но опять же, там рыбок сейчас не увидишь, потому что сейчас зима, зимний сезон. А просто можно посмотреть, посмотреть на их кораллы. Ну, подводный мир здесь, конечно, он шикарный. Шикарный. Ну, как я говорил уже, кокосы эти продаются на, реально на каждом шагу вот за все время пребывания здесь какой же там сегодня не помню 10 11 день я его попробовал один раз мне ну честно не понравился вообще хотя люди их не знаю скупают, скупают пачками эти кокосы если ты что-то захотел купить на пляже да там отдыхая на лежаке тебе не обязательно идти куда-то на первую линию в магазин ходят ну, в основном ходят бабушки продают все там вот сигарет заканчивая там горячей кукурузой креветками там омарами и так далее все продают но как-то вот на улице что-то покупать не знаю страшно что ли хотя с другой стороны мы не видим как оно готовится все да не при нас в тех же самых в тех же самых ресторанах друзья давайте мы наверное поступим с вами так видео получается довольно таки длинное. вот если вам понравится первая часть видео то будет обязательно вторая часть там уже покажу конкретно сядем поедем в такси такси сколько оно стоит попытаемся все-таки полазить по автомобилям посмотреть оснащение внутри покажу морепродукты ну и самое интересное покажу их не движение покажу их не движение именно когда вот у них идет час пик ну и покажу все покажу поэтому не забываем подписываться на наш канал вот и скоро авторынок зеленый угол 2020